Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем решение задач из сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского и его соавторов. У нас в работе находится вот это издание. Повторюсь, все остальные, в принципе, ему идентичны. И мы сегодня будем рассматривать задачу из раздела теоретической механики. Плоское движение твердого тела. Задание третье по кинематике. Кинематический анализ плоского механизма. Вот что требуется найти. При этом дано у нас схема механизма и какие-то исходные данные в таблице. И учтите, обратите внимание, некоторые данные даны нам на схеме. Например, вот здесь угол... Шатуна дан нам не в таблице, а на схеме. Поэтому внимательно смотрите на то, что нам дано. Повторяю, схема механизма нам дана, и на ней могут быть какие-то данные. Как видите, здесь определены все геометрические размеры механизма и положение точек B и C на шатуне. Механизм представляет в нашем случае, как вы видите, простейший кривошипно-шатунный механизм. Вот кривошип, который совершает вращательное движение. Вот ползун который совершает поступательное движение по вертикали. И вот шатун, который совершает сложное движение. Движение это плоское. Вот дано решение этой задачи. При решении будут употребляться известные нам из теоретической механики сведения. Вот я прокрутил часть решения, в котором определялись скорости, скорее всего, да, определение скоростей точек и угловой скорости звена. Сразу этим мы определим. Вот вторая часть пошла решение. Это определение ускорений точек и углового ускорения звена. Имеется в виду Шатун. Вот здесь употребляются различные методы. Эти задачи можно решать и графическими способами, и графоаналитическими, и аналитическими. В принципе, здесь показаны все методы решения этой задачи. Вот здесь начинается, до этого употреблялись графические и графоаналитические методы. Вот отсюда начинается решение более общим, то есть аналитическим методом. Ну, ну что ж, сейчас мы рассмотрим решение этой задачи более подробно. И, как всегда, начнем с того, что нарисуем наши два берега, дано и найти. И будем разбираться, как же перекинуть мостик с одного берега на другой. Итак, сегодня мы рассматриваем задачу К3. Извиняюсь. Сегодня мы рассматриваем задачу к кинематика я слегка изменю название кинематика плоского механизма и нам было что-то дано Нас требовалось что-то найти. В общем-то, от нас требовалось перебросить мостик в виде решения от того, что мы имеем, к тому, что мы хотим иметь. Итак, Что же у нас было дано в задаче. Давайте разбираться. Ну и давайте сразу мы... Вообще-то, прежде чем разбираться с конкретной задачей, сразу перейдем э, к теории, которая нам может быть полезна. Естественно, раз у нас речь идет о плоском движении, нам бы очень не помешало определиться с тем, что такое плоское движение. В частности... Нам бы очень не помешало бы знать о основной теореме кинематики, в которой любое движение абсолютно твердого тела мы можем представить. Вот какое-то движение твердое тело. Любое твердое тело. Вот оно. Вот оно движется абсолютно произвольным образом. То есть, например, вот эта точка совершает какое-то вот такое движение. В это время эта же точка совершает вот какое-то вот такое движение. И, в принципе, они могут совершать абсолютно произвольные движения. Главное, чтобы в каждый момент времени, что вот это расстояние, Обозначим эту точку А, эту точку Б. Естественно, чтобы в каждый момент времени это расстояние А, Б сохранялось что? А1, Б1. Неизменным, поскольку, повторюсь, твердое тело, значит, расстояние между любой парой точек этого тела остается неизменным. Но двигаться могут эти точки абсолютно произвольно. Это тело, точнее, может при своем движении, произвольном движении, оно ограничено, повторюсь, вот только вот этим требованием, чтобы вот это расстояние АВ, А1, б 1 и так далее, АНБН, Н, оно было бы что? Оно было бы неизменным. То есть, твердое тело у нас не меняет форму свою и размеры при своем движении. Итак, так вот, оказывается, что любое Произвольное движение твердого тела мы можем представить очень и очень просто. В любой системе координат, которые у нас есть, в частности в плоской системе, это достаточно будет вести систему координат XY в пространстве z, неважно. Так вот, движение тела можно разбить на два простых вида. То есть мы можем движение тела изучать таким образом. Мы можем изучать движение какой-то произвольно выбранной, повторюсь, произвольно выбранной точки, то есть взять какой-то радиус вектор А и отслеживать, как меняется он. То есть следить за движением точки А, которую мы называем полюсом движения. И отслеживать заодно не радиус вектор точки Б что, в общем-то, нам необходимо по смыслу задачи. То есть, если мы хотим знать движение всего твердого тела, мы должны отслеживать радиус-вектор любой его точки. Но, оказывается, нам достаточно отслеживать не положение радиус-вектора точки B, а нам достаточно отслеживать положение одной точки плюс движение вот этой точки B относительно точки A. Причем оказывается, что вот это движение мы можем рассматривать как поступательное. То есть, вот это твердое тело движется с точкой А вместе с точкой А. Оно движется все время поступательно. То есть, в данном случае оно движется, значит, что не меняя, что своего положения, ориентации, точнее, своей в пространстве. То есть, вот эта часть поступательного движения... И одновременно относительно этой точки, что у нас происходит? Происходит вращение. То есть точка Б вращается относительно точки А. То есть это у нас будет вращательное движение. Итак, любое движение тела мы можем рассматривать как сумму двух движений поступательного движения этого тела вместе с полюсом. И вращение остальных точек тела относительно этого полюса. И таким образом мы сводим задачу о любом произвольном движении к задачам сложения двух движений, поступательного и вращательного, которые обладают известными свойствами. Посмотрите в учебниках, какими свойствами обладают поступательное и вращательное движение. А я покажу их вам, некоторые из них я вам покажу в следующем видеофрагменте.